Вы должны э, понимать, куда вы должны приглашать людей. И есть очень много разных моментов. И вы можете приглашать на мероприятия для того, чтобы изучить продукт, либо бизнес, либо на инструменты, которые тоже рассказывают на продукт или на бизнес. Что такое мероприятие? Это большие мероприятия от компании. Дни рождения, конвенции... Академии разные, да, то есть мастер-классы международные Какие-то сходки, да, то есть постоянно в вашей сетевой компании В какой бы вы сетевой компании не были Постоянно проводится, ну, во время пандемии понятно, что что-то приутихло Но когда, в принципе, все тучи, все разлетаются Каждый сезон какой-то, либо каждый месяц в некоторых сетевых компаниях Некоторые посезонно да, то есть проводятся большие какие-то мероприятия а местные мероприятия да то есть это какие-то локальные мероприятия возможно в вашей области в вашем городе приглашаются врачи маркетологи бизнесмены топ лидеры приглашенные спикеры это домашние кружки да то есть никто их не отменял это встречи 2 к 1 это либо созвоны 2 к 1 либо встречи 2 к 1 да то есть когда вы и спонсор и ваш кандидат это хороший психологическое, в принципе поддержка и закрытие сделку это встреча один к одному да то есть этот -а это зум созвоны если касательно интернета это зум либо skype либо же ВК к везде где есть видеоконференция это вебинары это марафоны это прямые эфиры в социальных сетях это прямые эфиры в социальных сетях и по силе по силе воздействия да, то есть и поднятие уровня осознанности идет по убыванию. То есть большие мероприятия, если вам удается вытащить своего супруга, брата, сестру, подругу, знакомую и так далее, своего потенциального кандидата на большое мероприятие, огромнейшая вероятность, что этот человек останется в этом бизнесе и начнет делать этот бизнес. То же самое касается ваших дистрибьюторов. Когда в, вашем, в вашей команде есть дистрибьюторы, которые малоактивные, которые не проявляют особо какой-то веры в компанию, веру в продукт, но когда они а, посещают большие мероприятия, их вера возрастает а, а, экспоненциально. Да? То есть вероятность того, что этот дистрибьютор начнет действовать и получать результаты, кратно поднимается. Кто меня поднимает, понимает, поставьте много плюсов поэтому большие мероприятия и вот это вот в самый низ пошло вот это то что касается по мероприятиям локально что вот в офлайн режиме большие мероприятия имеют самую большую вовлеченность и самую большую результативность встречи один к одному из мероприятий имеет самую минимальное значение самую минимальную результативность да то есть и как же можно судить по способу вовлечения приглашений. На большое мероприятие кратно тяжелее пригласить, тогда, когда навстречу ТТТ намного проще пригласить. Ну, то есть, когда метод наиболее эффективен, да, то есть наиболее результативен, на этот метод намного сложнее вытащить человека. Да, то есть, и, и таким образом, и, и так далее, да, то есть, и когда человека проще всего вовлечь э, на мероприятие, например, э, результативность этого инструмента, либо этого мероприятия наименее эффективна. Ну, так, вот, вот так вот это все распределяют. То же самое в интернете. Наиболее результативно это Zoom, это консультация, это созвоны тет это лично, это куча сети, это консультации, э, которыми я люблю так обучать. А дальше это вебинары, потом это марафоны и далее это обычные прямые эфиры в социальных сетях. То есть на Zoom-встречу, на личную консультацию намного сложнее вовлечь человека, потому что много разных приоритетов и не все доходят и так далее. И вот... В прямой эфир в социальных сетях наиболее проще вовлечь человека на запись, либо в прямой эфир, потому что уведомление это в социальных сетях, ничего особо делать не надо, выходить из зоны комфорта не надо, человек посмотрел, вовлекся и принял какое-то решение. То же самое есть инструменты. Инструменты это видео, либо аудио, которые презентует ваш продукт, компанию, ваш бизнес. Это сайты, это могут быть интернет-магазины, это могут быть отдельные лендинги, официальные сайты и так далее. Это пробники продукта, если таковые есть. Это брошюры, и они до сих пор работают, да, то есть такие маленькие брошюрки, например, по продукту либо о бизнесе. Это отзывы, потому что это социальные доказательства, да, то есть это результаты до и после, кейсы, истории успеха и так далее. И, конечно же, это книги. Да, то есть наиболее, самое наиболее просто, это с кем-то встретиться и передать книгу и сказать, на, изучи, пожалуйста. Это самая наиболее про, про, простая технология, но она наименее эффективная. Самое тяжелое, самое тяжелое и самое более эффективное, это инструмент вовлечь и заставить человека посмотреть видео какое-то. Да, то есть это вот, например, там 20-30 минутное видео, промо-видео такое, которое создано для того, чтобы, в принципе, заинтриговать и заинтересовать человека. Ребят, с этим все понятно, да, то есть, если есть какие-то вопросы конкретно по прошлому блоку и конкретно по этому блоку, куда вы должны приглашать, задавайте вопросы, либо же, если все понятно, напишите все понятно. А, потому что вы должны понимать, что встречами ТТТ все не закончено. Не закончено мероприятиями, домашними кружками, не закончено расдачей книг и брошюр, бровниками, есть достаточно много инструментов и мероприятий, на которые вы можете и не можете, а должны вовлекать и приглашать своих потенциальных кандидатов и потенциальных клиентов для того, чтобы на этом получить результат. И эти все инструменты необходимо использовать, абсолютно все, не просто зацикливаться что? Либо встречи ТТТ, либо со зоны, со спонсором, либо на куча эти консультации, либо вебинары, либо видео, либо сайт либо пробники. Да, то есть вы все эти инструменты должны использовать в свое благо, исходя в принципе ситуации. Вы просто должны понимать, в чем более конверсионный инструмент, либо мероприятие вы вовлечете. То есть, например... Когда у вас есть возможность пригласить кого-то на большое мероприятие, но вы этого не делаете, вы упускаете огромнейшую прибыль, вы упускаете огромнейшую возможность получить результат в своем бизнесе. Да, то есть, и когда у вас стоит вопрос, например, делать либо не делать, так лучше сделайте хоть что-то. Да, то но когда у вас стоит человека, сделать трупом лечь, как говорится, да, то есть костями лечь. Но вовлечь человека на какое-то мероприятие, либо вот у вас там в городе какой-то мастер-класс, какая-то презентация проходит, вовлеките людей к себе в бизнес, вовлеките в этот инструмент. И следующим шагом я покажу, как это сделать.